Всем здравствуйте! Это компания ⁇ Теплый пол ⁇ И мы находимся в город Находка, наш адрес Луначарского 3. Мы рады приветствовать вас в нашей компании. И сегодня познакомим вас с новым вопросом о теплом поле. Сегодня я вам хочу рассказать о терморегуляторах теплого пола. Это о тех терморегуляторах, которые вы найдете в нашем магазине продаж. В торговом центре галерея по адресу проспект Мира, 1Р, компания «Теплый пол». Итак, терморегуляторы для кабельного теплого пола, именно кабельного. Новое поколение контроллеров, а именно так называют терморегуляторы, спроектировано так, чтобы установленная температура достигалась и поддерживалась на оптимальном уровне а также для максимально эффективного использования энергии обогрева. То есть это непростой прибор, он помогает нам экономить электроэнергию и включать и выключать теплый пол по мере необходимости. Простые в использовании версии с таймером выполняют это переключение автоматически. Когда комната не используется, например, ночью, температура автоматически устанавливается в экономный режим. Обычно выбирается температура на 5-7 градусов ниже, чем комфортная на 7 часов. Экономная температура и продолжительность экономного режима могут быть изменены по индивидуальному требованию заказчика. Контроль со входом установки экономного режима переключается между комфортной – и экономной температурой посредством подключения центрального таймера. Максимальный ток переключения 16 ампер и двухполосный переключатель делают эти контроллеры очень широко применимыми. Они могут быть смортированы в стандартную 60 миллиметровую подрозетную коробку. Мы используем в нашей работе предлагаем нашим покупателям терморегуляторы германские фирмы Эберле. Ну вот, например, такой терморегулятор. Он регулирует температуру до 30 градусов, причем он это делает без датчика температурного, который укладывается в пол, а поскольку он меряет температуру воздуха. Это воздушный терморегулятор накладной. Управляется очень легко, у него кнопка включения-выключения питания. И есть регулировочное кольцо, которое можно вращать, устанавливая любую температуру от плюс 5 до 30 градусов Цельсия. Потребляемая максимальная нагрузка 16 ампер. Так, следующий терморегулятор, э, вот такой, до 60 градусов, это у нас э, той же фирмы Эберле, германской, также легко включается и выключается, и можете устанавливать температуру э, согласно расположению цифр на этом колесике. Вот в данный момент стоит 50 градусов, но обычно устанавливается где-то 30 35 для кабельного теплого пола. Вот на этом терморегуляторе все то же самое. Есть режим ночной и режим активного нагрева теплого пола. Вот, это встраиваемый терморегулятор в отличие от первых двух, которые у нас являются накладными. Здесь я вам показываю датчик температурный, который входит в состав терморегулятора, комплектуется к терморегулятору, и этот датчик непосредственно укладывается в теплый пол между витками нагревательного кабеля. Вот, между витками вот этого нагревательного кабеля. Вот это головка термодатчика, которая помещается в гофрированную трубку и в данном случае термодатчик измеряет воздух теплого пола. Так, здесь же на этом стенде я вам предлагаю посмотреть еще один терморегулятор. Это китайский терморегулятор. Очень хорошая сборка, довольно надежная, показала себя в работе замечательно. Замечательно. По типу и по настройке практически то же самое, что и немецкие терморегуляторы, но стоит несколько дешевле. А вот и наш отечественный производитель предлагает нам терморегуляторы для помещения, которое делится на две зоны. То есть сюда можно подключить два теплых пола, и каждый кабель регулировать в отдельности под свои требуемые цифры. Максимальный ток нагрузки этого терморегулятора 8 ампер на каждый кабель. То есть это двухзонный. И для больших помещений это очень актуально. Так что приходите к нам, мы вас ждем. Для постоянных клиентов у нас скидки. А пенсионерам особенно. Так что Ждем вас по адресу проспект Мира, строение 1Р, это торговый центр галереи. А с вами была Диана. Всем пока!